Доброго времени суток, дамы и господа, с вами привет, и сегодня мы немножечко поговорим о Королевском Зимнем Саду. Многие игроки в обновлении 9.95, как и я, начали менять ковенанты и начали заниматься ковенантскими зданиями. Кто-то впервые вступил в Винтиров, занимается пепельным двориком, и там многое людям непонятно, я немножечко на стримах это объясняю. Кому-то не ясен немножко Королевский Сад со своими катализаторами и сворачиванием маунтов. Сегодня хочу как-то более-менее подробно об этом поговорить, высказать... Те знания, которые успел накопить за полторы недели. Также предоставлю интересную картинку, которая, я думаю, поможет при выращивании маунтов и ускорит их получение. Начнем же. Что у нас получается? Ковенант Ночной Народец. Внимательно обратим внимание на кресло. Ковенант Ночной Народец. Все соответствует, так сказать, ГОСТу. Нам нужен Королевский Зимний Сад. Чтобы попасть в него, мы идем на нижний этаж, подходим к Грибному Кольцу. И жмем экстра да, центральную кнопку. Загружаемся, оказываемся на специальном островке, на котором даже нельзя ставить декашные врата. Увлекательный факт, довольно-таки. Абсолютно весь контент происходит именно здесь, именно в этой области. Тут мы высаживаем духов, и тут мы высаживаем зерна, чтобы получить катализаторы. Что у нас получается? Имеется 4 вида духов и 3 их качества. Качество имеется зеленое, синее и эпическое, то есть... Обычный дух, далее могучий дух, а далее Божественный дух. Посадив их все, мы получаем ачивочки. Также имеется четыре вида их, четыре вида разбросаны по ковенантам: дух гордыни это ревендрецкий дух, вентирский, воинственный дух это некролордовский, далее дух служения кирийский и неукрощенный дух это дух ночного народца. Как видим, с него больше-больше всего лута в целом падает. Помимо духов, которых мы будем получать в утробе за дейлики, а также за убийство рарников, у нас имеются различные катализаторы. Катализаторы можно получить с сокровищ, находящихся в Орденвельде, при условии, если мы находимся в ковинанте ночного народца. Также мы можем вырастить эти катализаторы. Семена хроналиста, семена дикого ночного цвета и семена дикого корня. Эта семечка нужно посадить... Семя в большое, в одно из шести семян мы засаживаем семечко в виде катализатора. Оно растет день, и мы получаем этот катализатор, который в дальнейшем используем. Также имеется дейлик на выполнение одной локалочки, и за этот дейлик мы получаем одно зерно дикого корня. Специальные катализаторы почти не засаживал, и в принципе в ней хватает. На максимальном уровне нам доступно шесть семян. В них мы можем засаживать этих духов. Духи растут три дня. Ускорить мы это можем с помощью хроналиста. То есть, возьмем, к примеру, это семя и представим, что оно пустое. Перед тем, как засаживать туда какого-либо духа, мы сначала должны посадить катализаторы. И в этот момент из вот этих вот маленьких грядок, из вот одной, из второй, потянутся лучики к ближайшему семени. Таким образом, оно будет работать, и посадив духа, уже он будет выращиваться вместо трех дней один день, потому что мы посадили два хронолиста. 3 минус 1 минус -1, 1 равно 1. Далее существует второй вид катализаторов — это дикий ночноцвет. Он увеличивает получаемые ресурсы на 100%. Чем больше их, тем больше лута. Интересно ли нам это? Ну, в целом, знаете, не особо. Идем дальше. Самое вкусное — это зерно дикого корня. В тот момент, когда мы высаживаем определенного духа под некоторым количеством зерен, то мы можем получить некоторых маунтов. Например, я хотел сегодня на стриме открыть, но стрим сегодня получился бы довольно-таки короткий. Я хотел открыть двух маунтов. Собственно, с этого семечки, оно вот видите под четырьмя озернами, и с вот этого семечки, оно под двумя озернами, может выпасть маунт. Тут засажено... Что у нас? Тут засажен дух ночного народца. И есть вероятность полутать маунта. Давайте попробуем и посмотрим на все это. Юзаем. Ждем пока моб тут проговорит свой интересный монолог. И тут уже тоже вскроем. То есть тут у нас получается был неукрощенный дух под четырьмя зернами дикого корня. А снизу под двумя. Должны в теории выпасть разные маунты. И, быть может, повезет. В сумочке выпадет маунт. Нет, не выпал. Выпала фласка и пир отсюда. Ну, получается, тоже не повезло. Что ж, повезет другой раз, не проблема. Сейчас мы высадим по новой, потому что я хочу пролутать маунтов, а ради чего я вообще занимаюсь этим садиком? Чисто ради маунтов, само собой. С этой сумки ничего нормального не упадет. И это как бы тоже... Да, также обычная руда. Как я уже сказал ранее, на максимальном уровне у нас имеется 6 семян, куда мы можем засаживать духов. И у этих семян, которые находятся впереди, имеется разное количество связей. То есть, например, к этому семени мы можем подтянуть 4 катализатора, потому что, ну, так по структуре просто все идет. Вот он раз, вот он два, вот он три, а вот он четыре. И сейчас мы этим займемся. Маунт мне не выпал, а я маунта хочу, поэтому что мы делаем? Садим раз, далее садим два, садим три, садим четыре. Нужно подойти поближе. И только посадив катализаторы, мы высаживаем духа, семечко. Все. Мы поместили дух, через три дня у меня вновь будет попытка получить маунта. Далее, сюда у нас идет две связи от зерна дикого корня. И мы тоже высаживаем сюда неукрощенного духа, потому что неукрощенный дух под двумя зернами дикого корня тоже может дать маунта. А что я хочу посадить влево и вправо? В принципе, без разницы, потому что если опираться на табличку с вовхеда, то если под одним зернышком дикого корня мы садим любой дух, то мы просто лутаем зеленый трансмог, пожалуй, я просто-напросто посажу Дух Гордыни вправо, пускай выпадет что-нибудь интересное на Трансмог, а влево я хочу закинуть, наверное, Дух Некролордов, почему бы и нет. В целом, основные семечки, куда мы высаживаем Духов, это подвязанные к четырем катализаторам и к двум катализаторам. В целом, мы тратим их всего четыре штучки, а подвязываются они и к нижнему семечке, и к верхнему. Вот как-то так. А если поговорить о бачивах, то что у нас получается? Нам нужно высадить всех духов, божественные духи лутаются у винария с низким шансом, с мизерным. А если поговорить о бачивах, наблюдение за духами, мастер медитации, духи большие и маленькие, нам просто нужно выполнять дейлики и квестики у духов, которые периодически будут приходить к нам в королевский зимний сад. Вот как-то так. Надеюсь, хотя бы немножко прояснил ситуацию насчет того королевского зимнего садика. Думаю, видосик будет вам полезен. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!